Приветствую всех, и мы продолжаем делать нашу экипировку. И, в принципе, скорее всего, это будет заключительное видео, поскольку нам осталось э, дополнить нашу экипировку отображением предметов. И на этом, я думаю, все. Во-первых, давайте откроем нашего персонажа, и в нем нужно будет сделать некоторые изменения. Давайте перейдем во вьюпорт. И здесь мы увидим то, что есть у нас основной меш, как обычно. И я добавил еще несколько скелетал мешей для остальных частей экипировки. Это торс, это штаны, это ступни, это перчатки, это шлем и голова. Теперь давайте... Расскажу немного про Mesh, что я здесь сделал. Давайте открою этот Mesh. А, я взял, получается, стандартный манекен. А, загрузил его в Blender. И убрал абсолютно все, оставил вот здесь. Мы можем увидеть небольшой кубик. Нам даже здесь материал не нужен. А, просто поставил маленький кубик, который не будет видно. Он будет внутри тела персонажа, он не имеет коллизии, ничего такого. Это нужно для того, чтобы у нас корректно проигрывались все анимации, без каких-либо багов. То есть у нас на меше должен быть основной а, какой-то меш. Если, к примеру, у вас будет один персонаж, да, у него, к примеру, там не будет никак меняться лицо, хотя бы или голова, и оно будет находиться на полном скелете анриловском да, либо вашем личном скелете который вы используете а, то в принципе этого может не понадобиться и вы можете просто в меш указать а, голову персонажа я же буду указывать голову персонажа отдельно поскольку я думаю в дальнейшем возможно я сделаю а, какую-то кастомизацию персонажа да и уже голове я смогу оттачить к примеру там не знаю бороду усы прически либо же заменять эту голову и тому подобное и также скорее всего я не буду использовать в головах полный скелет если мы посмотрим мы можем увидеть да то что здесь некоторые кости горят серым это показывает их отсутствие то есть у этой головы есть кости только те, которые выделены белым поэтому такое временное решение возможно не временное так и здесь в каждую перемену да я указал то что будет по дефолту на старте когда мы запустим игру у нас будет этот персонаж а также давайте перейдем в Construction Script. И здесь нужно будет указать референс а, для анимации, а, чтобы все анимации, используемые на нашем основном меше, передавались а, нашим а, элементам экипировки. Мы берем Set MasterPost Component, а, New master Component, компонентом мы устанавливаем mesh. В принципе вы можете даже не использовать основной mesh, да, а из какого-то скелета mesh подать в new master bone компонент. И у нас будет из основного mesh брать все анимации и передавать эти анимации этим элементом но э, хочу напомнить то что эти все элементы должны быть на скелете от того меша который у вас является родительским если будут разные меши у вас либо может вылетать движок либо сыпать ошибки ну и также у вас не будет отображаться анимация после того как вы это сделаете мы можем в принципе уже закрыть персонажа и как мы помним мы добавляли функции attach equipment и также unattach equipment давайте перейдем к attach equipment она у нас уже где-то стоит и сейчас мы разберем ее но прежде чем ее разобрать нам понадобится создать вот этот список переменных в нашем случае это будут базовые элементы, когда мы будем снимать экипировку, нам нужно будет возвращаться к каким-то базовым элементам нашей экипировки, поэтому нам нужно будет записать эти базовые элементы также в переменные. Переменные здесь типа Skeletal Mesh, и они соответствуют да, Basebody. Body, Base Glow, Base Food, Base Legs, Base Helmet и Base Torso. Так, и также у нас 4 переменных типа Base Weapon. Это слоты нашего оружия. Все эти переменные соответствуют нашему виджету экипировки. Хочу уточнить. А, вот, мы можем видеть все наши слоты и каждому слоту я присваиваю переменную для того чтобы манипулировать этим же самым слотом в дальнейшем так после того как вы создадите эти переменные, мы можем приступать в attach equipment мы подаем слот структуру тип слот структура делаем два break и запишем в переменную, в локальную переменную. Кто не знает, как делать локальные переменные, выводим fin и promote to local variable. Записываем локальную переменную, это нужно для удобства, чтобы мы потом здесь не тянули кучу узлов. И делаем следующее. Мы берем наш класс предмета. Так, давайте я про спам чуть позже расскажу. Давайте сначала разберемся с экипировкой э, одежды. Э, после того, как мы записали переменную, мы берем Equip Type, делаем switch. Э, на NON мы э, SkeletalMesh to Equip. Это вот эту перемену мы обнуляем. Э, на шлем, давайте мы рассмотрим эту функцию. мы возьмем Character, возьмем слот шлема а, слот шлема так не нужно закрывать слот шлема это у нас соответственно будет вот этот вот скелетал меш компонент да если мы сюда укажем шлем да у нас появится здесь шлем А, и также мы берем clip, тот, что мы записали в локальную переменную. Давайте я открою этот event. И мы здесь уже будем видеть следующее. У меня здесь э, стоит репликация. Если вы делаете без репликации, вы можете просто создать пустой event. А, либо же функцию, либо же сразу брать SetSkeletalMesh. А, в принципе... Да, вы можете сразу выстав... выставлять сюда set Skeletal Mesh. У меня, поскольку репликация, я расскажу про репликацию. Uh, у нас идет Multicast Set Equipment Mesh, uh, который распространяется мультикаст. У него есть слот. Это SkinetMesh uh, компонент. И New Mesh это новый Skeletal Mesh. После чего мы это вызываем все на сервере. Здесь у нас то же самое. Slot это skin от наш компонент. И new mesh это Skeletal Mesh просто. Здесь же у нас стоит Skeletal, Set Skeletal Mesh. То есть мы записываем mesh, который мы подали из объекта в новый mesh для нашего шлема. И таким же образом мы делаем это для всей экипировки. Все, что касается экипировки, оно все одинаковое, только меняется наш слот. Что мы меняем? Теперь давайте рассмотрим экипировку нашего оружия. Здесь все немного иначе, поскольку мы оттачим наше оружие для того, чтобы мы могли вызывать функционал из нашего оружия. Uh, у нас подается класс и подается тип предмета в Spawn Weapon To Attach. Это у меня также является кастомным uh, ивентом. Uh, спамнив мы его в координатах овнера данного компонента, ну то есть где-то возле персонажа, uh, точнее в его координатах. Мы спавним эктор. Эктор мы спавним, соответственно, из объекта, который мы отачим. Дальше мы делаем каст на base weapon Снимаем превью мешу симуляцию физики, если она есть. И также мы из equip в принципе у меня сейчас отключена симуляция ее нужно будет немного переделать поэтому я ее пока отключу так у нас 10 откаст каст и также же самым мы свечом до да, разделяем это все если у нас base weapon у нас в любом случае будет base weapon поскольку мы это будем спавнить только на Base Weapon. Мы берем наши слоты, ставим их set. И давайте расскажу про один слот. А все остальное здесь уже идет идентично. Так, мы записываем в слот в нулевой слот либо же вы можете назвать их так же само uh, уже из слота мы достаем socket attach uh, socket attach подается давайте я покажу item base weapon есть переменная сокет attach и equip attach также создать эти переменные для того чтобы в самих объектах uh, менять сокеты и в зависимости от объекта вы можете ему ввести свой сокет который находится у вас на скелете и у вас будет атачиться именно туда Так, мы берем сокет и делаем attach mesh Давайте рассмотрим attach mesh Это у нас функция, в которой мы берем персонажа, берем его mesh Делаем attach actor to component Mesh у нас parent, а target мы подаем в attach equipment и выставляем здесь все Snap to Target. И соки также переносим э, в input нашей функции. Здесь у нас Target Ector, а здесь сокет. А, так так, так, так после того как мы сделали атач. Мы будем уже делать сервер uh, No Collision. Uh, у нас идет мультикас No Collision, то есть мы превью мешу нашего оружия. Это уже мы находимся в base weaponе. Два кастомных ивента uh, Set Collision Response to All Channels мы игнорим, то есть это у нас все каналы вот они все каналы мы выставляем игнор после чего set collision enable мы ставим no collision и проигрываем это все на сервере сервер no collision соответственно сервер no collision ну и здесь я просто в активное оружие выставляю для того чтобы проверить работоспособность И подобным образом сделано у нас для всех четверых слотов. Так. И давайте, наверное, расскажу, как манипулировать можно этими слотами. Да, Вы уже можете в персонажа доставать из инвентарь сустам какой-то слот get слот и к примеру в моем случае я э, записываю в active item чтобы с ним что-то делать да то есть я перехожу в combat mod э, от active item и к примеру на один я могу записать weapon slot в active item и уже смогу переходить в combat мод, поскольку у меня идет проверка если актив айтем валидна, то я перехожу в combat mode соответственно если она будет валидна то у нас есть там какое-то оружие ну это вы можете уже делать по своему так это мы рассмотрели это мы рассмотрели Это мы рассмотрели. И теперь давайте перейдем к функции AnoTouch. То есть снятие тача. Здесь у нас подобным образом все сделано. да. Мы определяем все слоты, чтобы в зависимости от слота проигрывать логику. И здесь у нас следующее. сервер Set Equipment Mesh. Мы также берем Character, берем... Слот нашей экипировки из персонажа, да, я напоминаю, именно вот эти слоты мы берем. И выставляем базовые SK-base шлем, да. И также самое SK-base То есть мы выставляем вот эти вот базовые предметы для наших скелетал мешей в персонаже. Для вот этих вот. И Set Equipment Mesh у нас мы уже это рассматривали. То есть мы используем эти же ивенты и для снятия экипировки. С оружием у нас немного иначе. Мы берем слот и делаем сервер Destroy Equipment. Давайте рассмотрим. Если слот валиден, то мы делаем Destroy DestroyEctor Destroy actor нашего слота. Соответственно, мы будем удалять тот предмет, который находится в этой переменной. И после того, как мы удалили, мы очищаем эту переменную, чтобы у нас здесь ничего не хранилось. И так же самое мы делаем со всеми слотами. Так и От а то Крей вип... Так, я сейчас покажу. Еще нужно подать же будет функция, информацию. Так, блюпринты, виджет, UMG, UI слот, vangraph, New Item, в uh, use объекта. Так, это у нас interactable, был. Интеракта у нас просто дестрой. Нам нужен useITem, так бы print, inventory item, base weapon, use item. Uh, у нас attach equipment был изначально без слот структуры, но когда мы здесь подали слот структуру, то мы uh, вызываем item info функцию, точнее переменную и добавляем его в функцию. И после чего мы да, используем use parent use item. И хочу сказать то, что для экипировки у меня также класс Base armor, от которого у нас следуется вся экипировка здесь. Я просто скопировал из оружия. Так, где наше оружие? Это копируем и вставляем. Либо же создайте э, базовый класс для всей экипировки. Добавьте туда э, вот этот функционал. И уже от него наследуйтесь в Base Weapon, Base Armor и тому подобное. Я пропустил этот момент, но в принципе это можно будет добавить позже. И что у нас получится на выходе. Мы можем подобрать экипировку. можем подобрать оружие и еду вот это все мы можем подобрать и теперь мы можем это все экипировать мы видим то что появляется на персонаже так давайте вот это сделаем побольше появляется здесь на персонаже репликация работает перчаточки поменяли штаны Одели шлем также можем штаны и другие поменять. А, можем топорик одеть. А, двуручный меч можем поставить. А, можем заменить его на лук. Либо меч, либо лук, да. Можем факел, к примеру, добавить. Можем использовать еду. У нас добавится сытости. А, взять там двуручный меч. Можем экипировать, атаковать. То есть у нас передается информация. Можем также снять. И у нас все вернется на исходную. Да? Исходная одежда по дефолту. Можем это все выбросить. И это все у нас может подобрать другой персонаж и, соответственно, одеть. На этом мой урок закончим. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.